недели говорят о том, что враги Израиля готовятся к войне, а вот э, к, к, к чему готовится Израиль, что происходит в Израиле? Да. Вы знаете, Сергей, в последнее время я иногда получаю такие сообщения, мол, как-то все настолько пессимистично в ваших передачах, может быть, немножко добавить оптимизм. И вы понимаете, я не знаю, как в СМИ в Америке, но СМИ в Израиле сейчас э, просто... Сахар и елей. Все замечательно, все чудесно, все хорошо. И сторонники нынешнего правительства у нас в Израиле откровенно говорят, мол, зачем рассказывать плохие вещи? Надо успокоить людей, все хорошо, все замечательно. Нет проблем с эпидемией, нет проблем с раздачей страны нашим врагам, нет проблем с каскадом уступок, нет проблем с шутовством наших лидеров. И поэтому, к сожалению, приходится рассказывать именно самые вопиющие вещи и обращать внимание на на что-то менее радостное, потому что иначе как бы мы окажемся в таком как бы иллюзорном мире, в котором все замечательно, а на самом деле проблем-то очень много, и с каждым днем становится все больше. Поэтому уж пока придется потерпеть э не самые радостные и не самые оптимистические описания ситуации. И да, вы правы, практически каждый день происходят события, которые говорят нам, что враги Израиля готовятся к войне. А вот с другой стороны, реакция Израиля указывает на то, что Израиль к этой войне совершенно не готовится. И вот на прошедшей неделе произошли сразу три события, которые как бы с одной стороны не связаны между собой, но все они стали ярким свидетельством этого печального положения дела. Во-первых, в понедельник Иран и его сателлиты, все перегазы, в сирии, в Ираке, в Гемене отметили вторую годовщину ликвидации американцами в Ираке командующего силами корпуса стражи исламской революции генерала Касама Сулеймана. И вот на траурной церемонии, состоявшейся в Тегеране, центральной траурной церемонии, президент Ирана Новый Ибрагим Раиси пообещал убить бывшего президента Дональда Трампа и бывшего госсекретаря Майка Помпея. Вот так просто. И мало того, что администрация Байдена даже не осудила иранский режим за угрозы жизни бывшему президенту и госсекретарю. Пусть они из противоположной партии, конкуренты, но это, это ваши национальные символы, это ваш президент, ваш госсекретарь. Хуже того, в тот день, когда Раисе пригрозил убить Трампа и Помпео, представители президента Байдена по ядерным переговорам, находясь в Вене, открыли очередной раунд ядерных переговоров с эмиссарами Раиси. И официальные представители США, как сообщили в преддверии переговоров журналисты, рассчитывают, что уже в самом ближайшем будущем э, они смогут заключить с иранцами сделку, возможно, частично. И, судя по отчетам о идущих переговорах, сделка, по сути, означает не что иное, как тотальную капитуляцию США перед требованиями Ирана. На прошлой неделе британский, британский журнал «Спектатор» опубликовал отчет под названием «Внутри катастрофических переговоров Джо Байдена с Ираном». Он уже такой заголовок говорит сам за себя. И спектатор не, не считается таким уже радикально правым, э, антилиберальным э, журналом. Да? То есть, Но ну, даже он э, описывает крушение, буквально крушение позиций Запада из-за радикальной про-иранской позиции американской команды во главе с Робертом Мелли. Ну, собственно, те, кто слушает наши передачи, и не только мои, видимо, знают, кто такой Роберт Мелли, могут себе представить, что у этого человека, выросшего в семье коммунистов, радикальных так И ничего другого быть не может, но... Вот теперь э, это уже не только мы говорим, это говорят и британцы. Британские другие переговорщики охарактеризовали Мелли как самого пацифиста. Но они все-таки британцы, поэтому они не назвали это, может быть, так, как должны были. Они сказали, самый пацифистский настроенный чиновник. Они использовали английское слово ⁇ да, то есть такой голубинный э, чиновник, которого мы когда-либо встречали. Один э, из британцев заметил, что Мали зашел так далеко что, вот я цитирую, «заискивает, разговаривая с Тегераном». Опять же, надо понимать, что это говорят британские дипломаты, это не язык журналистов. То есть есть уже британские дипломаты, так говорят. И они пояснили, что Мали представил ранцам в самом начале переговоров то, что должно было стать окончательным предложением США, то, что называется «берите или уходите». И иранцы, получив это в самом начале, они буквально затаили дыхание, поглубже уселись в креслах и принялись требовать дальнейших уступок. И с этого момента, объясняют британцы, все пошло под откос. Иран отказался идти на какие-либо уступки вообще. И ясно, что в этих обстоятельствах единственный способ теперь достичь какого-то соглашения, пусть даже частичного, это если США откажутся от предполагаемой цели соглашения помешать Ирану создать независимый военный ядерный потенциал. И вот реакция Израиля на крах дипломатической позиции Америки свелась к попытке просто замаскировать как бы эту бездну, разделяющую теперь позиции США и Израиля. Премьер-министр Настали Беннет, ну, без слез сочетание премьер-министра Настали Беннет произносить нельзя, об этом, может быть, мы еще поговорим еще чуть позже. Но вот, тем не менее, он сделал вид, будто бы вообще не замечает масштабов катастрофы и проблемы. И он сказал: Ну, мы вообще не плюшевые Мишка, образы какие у него, только умеющий говорить нет. Мы не ищем повода для драки. Сделка с Ираном может быть и хорошей, вот как теперь Беннет у нас говорит. Короче говоря, политика США теперь состоит в том, чтобы удовлетворить Иран, а политика Израиля в том, чтобы удовлетворить, умиротворить США. И при этом больше никто не мешает Ирану стать ядерной державой. Ну а второе событие, которое произошло на следующий день после того, как Раисе пригрозил убить Трампа и Помпео, а переговорщики Байдена... Э, так сказать, возобновили процесс капитуляции перед посланцами Раиси, во вторник иранский, ливанский иностранный легион Хизбала запустил в сторону Израиля мультикоптер. И израильская армия его сумела перехватить. Надо сказать, что все таки как бы техника в Израиле, высок, ну, вся эта кибернетика э, защита на высоком уровне, его не просто забили, этот мультикоптер, его перехватили, то есть перехватили управление, посадили. И вот сегодня даже сообщили о том, что там какие-то картинки нашли интересные, которые эти идиоты не успели стереть, то есть лица запускающих видны на э, э, хизболинских. Но на первый взгляд история с мультикоптером не должна вызывать беспокойство, может быть, даже наоборот, типа «мы большие молодцы». Но вместе с тем невозможно не рассмотреть ее как э, часть некого процесса. За последние несколько месяцев подобные попытки проникновения на израильскую территорию, пусть это мультикоптеры, беспилотники, какие-то искатели заработков, контрабандисты наркотиков, и прочих, стали обычным явлением на ливанской границе. Иными словами, идет интенсивная проверка неприступности израильской границы. Хизбалла, осуществляющий полный контроль над ливанской стороной границы, не просто допускает все эти проникновения, но фактически направляет большинство из них. И все эти действия имеют совершенно понятную и ясную цель. Помимо прочих, вещей Хизбалла используют их для проверки оперативной готовности Израиля, Исследуют структуры развертывания сил, безопасности, разведывательный потенциал, скорости реагирования, компетентности, и так далее. И все это, в свою очередь, все эти пограничные операции Хизбалы мы должны увидеть, как бы вместе с тем, что называется, планом Радуана. Около десяти лет назад Израиль обнаружил, что Хизбала планирует вторжение в Галилею в ходе предстоящей войны с целью захвата целого еврейского поселка, ну или, по крайней мере, большого количества еврейских заложников. И Хизбала намерена дальше использовать похищенных и израильтян в качестве живого щита для своих дальнейших операций или в качестве козыря на переговорах, иными словами, как инструмент шантажа. И э, глава Хизбалы Хасан Насралов э, в 2015 году, то есть 6-7 лет назад, публично обнародовал так называемый план Радуа. Что такое Радуа? Радуан — это своего рода элитное подразделение в рядах Хизбалы, Группировка, которая насчитывает порядка половиной тысяч боевиков, по оценкам израильских, э, израильской разведки. что это ветераны войн в Сирии и Ираке. То есть это настоящие бойцы, прошедшие много, э, имеющие большой военный опыт и специалисты действительно высокого уровня. И именно они, согласно плану, должны вторгнуться на территорию Израиля. И вот Хизбалла объявила о плане более шести лет назад. А э, три года спустя, в 2018 году, Израиль обнаружил сложные подземные туннели, построенные хизбовой для переброски боевиков на израильскую территорию. То есть нам на самом деле не очень объясняют, но даже из того, что мы знаем, часть этих туннелей, по крайней мере то, что нам армия показала официально, они действительно выходили на израильскую территорию. И это были не кошачьи лазы, это были буквально бетонированные туннели, в которых можно технику провозить. Ну, Израиль говорит, что он их нашел, но все ли он нашел? Или не все, это же мы не знаем. Однако укрепление границы до сих пор не закончено. И на сегодняшний день из-за отсутствия финансирования для проекта, понимаете, отсутствует финансирование в этом правительстве на проект защиты нашей границы. То есть на подключение к электричеству и другим инфраструктурам незаконных бедуинских поселков, захвативших территорию в Негеле. Деньги есть. На перевод колоссальных денег арабам, чтобы они поддерживали это правительство, деньги есть. А на то, чтобы закончить э, проект э, бетонированной стены пограничной, которая должна создать какую-то защиту на границе с Ливаном, на это денег у нас правительство пока нет. И нет никакой информации о превентивных мерах по предотвращению плана Радуан. В публичном пространстве ничего не обсуждается. И, в общем, хуже того, нет никаких признаков того, что подобные меры вообще имели место. То есть израильская армия находится как бы в пассивной обороне она готовится защищаться, но ничего активного, как вот этим планом и постоянными проверки ее навсшивость не представляет. И это, наконец, подводит нас к третьему событию, которое было инициировано врагами Израиля в прошлом неделе. В субботу, буквально вот в самом новый год, Абаз запустил две ракеты по тель а затем атаковал вертолеты армии обороны Израиля, которые вылетели на ответную акцию ракетами земля-воздух. Но опять же, обошлось без жертв, ракеты упали в море напротив Тель-Авива, а обстрелы наших вертолетов тоже не нанесли им ущерба. Но лидеры Израиля ведь обычно приписывают затишье между ракетными обстрелами израильских городов Хамасом или между террористическими атаками, сдерживающей силой Израиля. Мол, типа Израиль э, так вот наподдавал Хамасу, что он боится, и это его сдерживает. Но вот на этой неделе главарь Хамаса, террорист из Майухания, в общем-то, опроверг эти утверждения израильских политиков, он дал интервью телеканалу «Аль-Джазира» и сообщил о том, что после операции «Литой свинец» в 2009 году Хамас использовал каждую передышку между военными компаниями для повышения и укрепления своего стратегического потенциала. Он наращивал потенциал производства ракет внутри страны. А в перерывах между компаниями переправлял тысячи качественных снарядов из Ирана в сектор Газа. Он построил комплекс подземных туннелей для наступления обороны между этими компаниями. И в преддверии последнего наступления на Израиль в минувшем мае они наладили оперативную координацию с израильскими арабами. То есть, вот мы еще в мае обсуждали и говорили: действительно, как так случилось, что вот э, израильские арабские банды просто одновременно с атаками Хамаса начали э, погромы в смешанных еврейско-арабских городах и перегораживали трассы. И вот на самом деле сегодня мы уже видим и понимаем, это наше подтверждение как бы, в данных разведки и в заявлениях самих хамасников. Хамас задействовал израильских арабских погромщиков в качестве неотъемлемого компонента своей атаки против Израиля. То есть если раньше это была гипотеза о том, что арабская чернь, которая линчевала евреев и сжигала еврейские машины, и дома в Аку, в Хайфе, в Лоде, в Рамле — Грушило предприятие, ну, примерно так, как ваши вот эти самые белемовские бандиты действовали в смешанных арабо-еврейских городах. И если как бы, вот эта толпа блокировала основные транспортные артерии в Неги Галилей, если это была гипотеза о том, что это было организовано Хамас, то теперь это подозрение переросло в уверенность, потому что все насилие израильских арабов прекратилось в одночасье. Лишь только Хамас согласился на прекращение огня. И вот реакция Израиля на ракетную атаку Хамаса по Тель-Авиву, последней, которая вот в новогоднюю ночь произошла, была откровенно вялая. И в интересах сохранения спокойствия ответный авиаудар Израиля в самом лучшем случае можно называть слабым. То есть вот, э, то, за что в свое время, как бы когда-то э, Натаньяо, отвечая на такие э, акции э, хамасовские, отвечал он обычно более решительно. И оппозиция кричала, что он бомбит пустыри. И, и армия объясняла, нет, мы не бомбим, пустырь, у нас есть цели, мы их бомбим. Но действительно, это выглядело не как э, серьезное наказание. Так. Типа по нам стрельнули, мы им ответили. Но в этот раз даже этого не было. То есть был еще менее э, организованный ответ. И э, те самые люди, которые укоряли Натаньяла, что он бомбит пустырь, даже и пустырь не бомбил. А что-то такое постреляли причем? По словам официальных лиц в Армии обороны Израиля, то есть сама армия говорит. Канцелярия премьер-министра была настолько полна решимости не спровоцировать Хамас своим ответом, что фактически принесла в жертву оперативную безопасность и сообщила через СМИ план ответной атаки еще до того, как ВВС отправили свои силы в сектор Газа, понимаете? То есть э, Беннет выскочил и заявил, что э, как бы мы сейчас обязательно ответим. ВВС еще не отправил туда самолет, вертолеты. И когда вертолеты прилетели, что-то там пострелять, по ним уже стреляли из. Э, из ракетами «Земля-воздух». И, слава богу, все таки мастерство наших пилотов несравнимо с э, этими самыми э, бандерлогами. И тем не менее. канцелярий и премьер-министра, конечно, тут же отвергает эти обвинения, мол, мы не, ставили, э, не создавали угрозу оперативной безопасности. Но факт остается в том, что Израиль скоординировал свой ответ с египтянами, которые служат посредниками с Хамасом. То есть, ну хорошо, вы не напрямую Хамасу сказали, вы сказали египтянам. Разницы-то никакой нет. И вот эти чрезвычайные усилия правительства Израиля нового, и спровоцировать Хамас своим ответом на обстрел Талявила, они приводят к очень печальному выводу о том, что затишье между компаниями Хамаса, оно является вовсе не свидетельством сдерживающей силы Израиля. К сожалению, это куда больше свидетельствует о сдерживающей силе Хамаса? Израиль действительно инициировал одно мероприятие на прошлой неделе сам. И это была встреча министра обороны Пенниканца в своем, в его доме с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Э, Аббас, наверное, много лет, за все время, э, что Натаньяо был премьер-министром, на протяжении последних 10 лет, наверное, точно, Аббас не вылезал из своей ромалы и на территории Израиля не появлялся. И вот его принял Беннет, э, прошу прощения, Ганс, прямо у себя дома. И, э, как и Беннет, Ганс настаивает на том, что, мы встреча с Аббасом не знаменовала собой начало нового, «мирного» в кавычках процесса, да? нового процесса уступок. И Беннет и Ганс утверждают, будто бы встреча Ганса в его частном доме с Абасом была вызвана соображением национальной безопасности Израиля. Но что было на этой встрече из того, что как бы, мы знаем, мы не знаем всех подробностей, но что нам с СМИ сообщают? Что в ходе этой встречи Ганс согласился передать автономии сотни миллионов шекелей, которые Абас будет использовать для выплат зарплат убивавшим евреев террористам, и пенсии для тех э, семей террористов, э, которые были ликвидированы нашими силами или погибли в ходе совершения теракта. То есть Израиль передает сотни миллионов шекелей, из которых выплачивается значительная часть этих денег, идет на выплату премии и зарплаты пенсии тем, кто убивал евреев. Ганс также согласился разрешить массивное арабское средство в зоне Сивы, в Иудеи в Самарии, то есть в тех самых областях, которые необходимы Израилю для защиты своей национальной безопасности, и тех общин, которые живут в этих районах, не только тех общин. Вот буквально вчера мы были в Хомишу, может быть, об этом мы второй половине дня поговорим, и мы видели, собственно, эти высоты самарийские, ну иудейские тоже. С них видна вся прибрежная часть. То есть совершенно понятно, что если эти высоты передаются врагу, а их передает сейчас газ врагу физически, то есть не просто передает как и на словах, а разрешает там строить арабов. Когда арабы строят, то уже, в общем-то, можно сказать, что это потеряно для нас. И вот оттуда открывается вся прибрежная часть, откуда простреливается все буквально. Но хуже того, это еще не все. То есть деньги он дал. Он разрешил огромное строительство. Еще Ганн согласился разрешить 10 тысяч, как бы дал 10 тысяч разрешений и 10 тысяч арабов иностранных, не как бы родившихся в Идеи и Самарии, которые незаконно проживают в автономии. Они получат статус постоянного жителя. Понимаете? То есть... Вот тот самое пресловутое право на возвращение, то, что требуют арабы, чтобы разрешить всем мусульманам мира приезжать на территорию Палестины под видом возвращения беженцев. 10 тысяч иностранных арабов, не граждан палестинской автономии и не граждан Израиля, которые приехали туда и живут. Там. Кстати, почему они там живут? Потому что при всем, как бы при всех э, сложностях, уровень жизни в Иудеи и Самарии у арабов он значительно выше, он, конечно, гораздо хуже, чем в Израиле у арабов. Но значительно лучше, чем в соседних странах, в которых разруха, нищета, боли, кровь и, и, и, и еще непонятно что. Опять же, мы вчера ехали, мы видим, как забиты дороги. У арабов отличные машины, качественные, новенькие, их очень много. И дороги просто сплошные пробки. То есть они, действительно живут очень неплохо там, в и Самарии. И вот 10 тысяч пробрались на территорию, видимо, из Иордании, из Египта, и приехали из Сирии как-то там. И теперь они имеют, получили статус там постоянного жителя. То есть фактически Ганс узаконил это право на возвращение 10 тысяч человек. Это не шут. Короче говоря, рассматриваемые вместе или даже по отдельности все эти уступки Ганса Аббасу, совершенно понятно, что никакой безопасности Израиля не способствуют. Напротив, они препятствуют безопасности Израиля. То есть Ганс не пытался укрепить безопасность Израиля в ходе встречи с Абасом, Он пытался умиротворить поддерживающего террор врага. Вот все это как бы подводит нас к общему выводу. Израиль, конечно, по-прежнему остается более сильным, чем его враги. Да, наша армия входит там в десятку сильнейших армий мира. Это несравнимо, конечно, с тем, что имеют наши враги. Но наши враги же не тупицы совсем. Им не хватает бронетанковых дивизий и высококлассной авиации. Но они компенсировали этот дефицит, создав то, что называется, трехкомпонентные силы, специально созданные, заточенные на борьбу с Израилем. Их оперативные составляющие — это ракеты, это средство террора и это неконвенциональное оружие. Ракетная угроза, с которой сталкивается Израиль со стороны Ирана и его сателлитов в Ливане, в Сирии, в секторе газа, в Йемене и в Ираке, она просто не имеет ни исторического, ни мирового прецедента. То есть только у одной Хизбаллы порядка 150 тысяч ракет наведено на Израиль. Это больше, чем весь ракетный запас всех европейских армий, ну, западноевропейских армий. На Израиль наведено больше ракет, чем на любую страну на Земле. И в будущей войне Израиль должен будет столкнуться с тысячами ракет в день из Ливана, еще тысячами из сектора Газа, еще большим количеством из Сирии, Ирака и Йемен. И арсеналы противника включают, помимо обычных ракет, еще десятки тысяч высокоточных ракет. И хотя Израиль обладает на сегодня самой современной противоракетной обороной в мире. Понятно, что даже эта система не будет в состоянии противостоять тысячам ракет в день. То есть многие из этих ракет прорвут оборону, достигнут цели в Израиле. Что касается террора, Израиль столкнется как с большим террором, вроде описанного в плане Радуана, то есть с вторжениями и захватом, массовым захватом заложников, так и с местным террором со стороны автономии Абаса. И израильских арабов, интегрированных теперь, как мы видим, в силовую структуру Хамаса. И цель этого террора — подорвать мирную жизнь, подорвать мобилизацию армии обороны Израиля что всегда было как бы главным ключевым моментом в арабской стратегии, и подорвать транспортировку войск к линии фронта. Ну и при наиболее удачном исходе, конечно, добиться поражения Израиля как такового. Что же касается неконвенциональных угроз, то самая зловещая из них, безусловно, иранская ядерная программа. На данный момент пока она не стала реальностью. Пока. Но Сирия по-прежнему обладает немалым арсеналом химического оружия. Иран и Хизбалла также обладают значительными наступательными кибервозможностями. Последние месяцы в результате кибератак была нарушена работа израильских больниц и других критически важных объектов. Как бы это проходит уже как рутина, типа вот опять была кибератака. Нам не говорят всегда, что это была кибератака врагов. но мало ли какие-то хакеры. Но понятно по темам, допустим, когда нападают на больницу, это не просто хакеры, которым нечего делать, 15-летние из гильдяи. Это именно кибератака вражеская. Командиры израильской армии обычно заявляют, что Израиль готов к надвигающемуся на него шторму. Но это подтверждение подобной готовности, как бы, прямо скажем, не очень заметно. На протяжении десятилетий доктрина Давида Бенгуриона о переносе сражений на территорию врага была основной концепцией оборонной доктрины Израиля. То есть мы помним, она была сформулирована очень по простому, но очень действенной. То есть Израиль будет стараться перевести военные действия на территорию противника. Вы хотите на нас напасть? Имейте в виду, что вам придется плохо. Но сегодня об этой активной доктрине и воспоминаний не осталось. Израиль не наносит серьезных превентивных ударов по ракетным позициям Хизбаллы и Хамаса в Ливане в секторе Газа. То есть те обстрелы, те бомбежки, которые происходят — это капля в море, это как бы поддерживается так сказать, некий статус кво Но вот эти 150 тысяч э, ракет э, Хизбаллы, их не уничтожают. И в Газе, в секторе Газа тоже мы знаем, их Корженко покрашил Натаньяо перед этим, последним аккордом своего права. Своего, своего, премьер-министерского как бы, действия, но тоже не было до, до конца до времени. И э, Израиль не ликвидирует главарей террористических группировок Хамаса, Избал и того же. Израильские арабы, участвовавшие в организованном насилии против евреев, в перекрытии стратегических страст во время вот этой последней майской агрессии Хамаса, они в основном уже все освобождены из тюрьмы, понимаете? И полиция и вооруженные силы не конфискуют огромное количество украденного и контрабандного оружия, которое почти повсеместно встречается в общинах израильских арабов, особенно у бедуинов в Негиде. При этом, когда мы посмотрим, например, на Ливан, экономическая разруха Ливана не слишком беспокоит Хизбалу, которая, по сути дела, она и виновата в ужасающей бедности этого бывшего Ближневосточного Парижа. Насрала его террористическая банда, по-прежнему сосредоточена на готовности атаковать Израиль по приказу Тегерана. И то же самое Хамас, который железной рукой правит в обнищавшей Газе. Политическому военному руководству Израиля как бы стоило бы признать, что умиротворение не является стратегической доктриной. Это политический шаг, и в случае Израиля он очень глупый, очень недальновидный. Нашим национальным лидерам нужно было бы осознать серьезную ситуации и согласовать действия силы и ресурсы из Израиля, с той динамичной, смертоносной военной стратегией, которую наши враги создали и развили, чтобы нас уничтожить. Но тут мы переходим исключительно вот к глаголам в, в, стоило бы и было бы правильно. К сожалению, все, что происходит сейчас, совершенно не, не в этом русле. И поэтому, да, мне приходится говорить об этих вещах, потому что нарушая вот эту идею или которая льется из наших средств массовой информации в Израиле, сейчас говорящих, что все замечательно просто все будет еще лучше. Потому что кто-то должен об этом сказать. Вот как-то так. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут после чего вернемся. Продолжим. Если будут вопросы, примем звонки. Но ну, а если нет, перейдем У. к следующей теме. Открытый диалог, диалог. диалог. с Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Телефон в студии по-прежнему 400 -5 200 Давайте попробуем принять его. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Так. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо за ваши передачи. У меня несколько вопросов к Александру. Скажите, пожалуйста, вот, меня немножко удивляет ситуация в Израиле с этой четвертой вакциной, которая будет проходить в COVID. Я не понимаю, вот в Израиле я видел репортажи, показывают, что Израиль взял какие-то лекарства от COVID, какие-то превентивные, какие-то, допустим, другие способы лечения. Но вот эта четвертая вакцинация ⁇ это какая-то глупость, по-моему. Второе. Понимаете, я не понимаю вот этого вопроса. А почему, например, вот с этим ковидом, они, например, закрыли все. И, с другой стороны, вы до сих пор разрешаете въезд с Ромала, которые приезжают арабы и производят все эти там строительства. Какая ситуация происходит с ковидом, например, в, в районе Гази, в районе Ромали? Что происходит там? Или там они действительно принимают какие-то вакцинации? Или что у них происходит? И, по-моему, я так думаю, что вместо того, чтобы делать эту вакцинацию, делали какие-то, допустим, знаете, допустим, тесты по крови, определяли эти антитела. Все-таки ж предовая страна, а вы как-то идете впереди этого паровоза, четвертой вакцинации, и показываете всему миру, что будет и пятая, и шестая, и седьмая. Спасибо. Если можете прокомментировать. То. Спасибо за вопрос. Вы понимаете, одной... во-первых, я все-таки не медик. И в отношении мер борьбы с э, эпидемией коронавируса могу ориентироваться только на каких-то других людей, специалистов, экспертов, которые говорят о том, что и как нужно делать. Но в целом вот, э, ваши вопросы, они все э, сводятся к тому, что у меня такое ощущение, как будто вы говорите, что в Израиле просто какой-то бардак с этим. И это абсолютно верное описание ситуации. Действительно, пока был Натаниял. Его могли критиковать и считали, что, может быть, он... Э, слишком паникер, что вот он делал эти самые закрывал страну, карантины и вводил. Надо понимать, что тогда не было ни вакцин, не было понятно вообще, насколько смертельно и опасна эта болезнь. И, возможно, какие-то меры, которые он продвигал, они были чрезмерны. Но то, что произошло сейчас, это как бы правительство не умех, правительство, которое мы как бы критикуем их за какие-то плохие вещи. Но они даже те вещи, которые вроде бы, как бы они должны делать э, сообща хорошие, они это делают через пень колоду, просто потому что они не умеют правильно делать. Поэтому у меня точно так же, как у вас, ощущение, что, в общем, в Израиле сейчас правительство не знает, как себя вести, не понимает, как себя вести. Это при том, что уже два года тянется эта эпидемия, что есть уже большой материал, есть статистики, есть понимание. И э, в Израиле просто отпустили все, э, всю ситуацию. И э, более того, есть даже какой то Ощущение цинизма правительственного. То есть, с одной стороны, мы понимаем, правительство не говорит это открытыми словами, но мы понимаем, что речь идет о том, что знаете, что говорят они нам? Вот мы считаем, что вы лучше все перезаражаетесь, но кто умрет, умрет, кто не умрет, выживет, и, и все. это лучше решить. Поэтому сейчас, вот вы говорили, закрыто, дать Израиль был закрыт по решению правительства нового. Теперь он открывается полностью для всех В ближайшие дни. Как бы все ограничения снимаются. То есть заражайтесь все, кто может. И дальше будет, что будет. В больницах уже, видимо, не очень хватает мест, поэтому людям предлагают домашнюю госпитализацию. И при этом проверку, если раньше проверку проводили в официальных больничных кассах, то теперь ее перевожили на людей. То есть, во-первых, как бы снимается ответственность, потому что одно дело тебя проверяет в официальной структуре, какое-то другое дело это проверку делаешь дома сам. И во-вторых, мы понимаем, что домашняя проверка ⁇ это, в общем-то, 50 на 50, знаете, как встретить на улице динозавра. Либо встретишь, либо не встретишь. Так вот, также и здесь эти домашние проверки, которые, во-первых, теперь будут стоить людям, потому что люди их должны покупать и делать за свои деньги, а не за счет государства. Потому что вроде как у государства денег нет. Мы понимаем, они все ушли куда-то там на другие правительственные решения. И проверяться будут люди как бы на честность. То есть человек проверяется и должен том сообщить, болеет он или нет, вы же понимаете. Вот. Единственная надежда, что все таки эта последняя модификация, последний штамп коронавируса, он не такой смертельный. То есть по сути дела правительство Израиля умыло руки, сказало спасайся, кто может. И люди теперь будут спасаться, кто могут. Кто выживет, тот выживет. Что касается, вы спросили еще, что там у арабов? У арабов, например, как, ну, как бы у них всегда была такая ситуация, потому что у них же нет нормального руководства. Но мы-то были знакомы с другим. И что касается четвертой, э, четвертой, прививки, вы правы. Понимаете, первые две прививки, как бы я был большим их сторонником, я считал, что это правильно. И во многом мое отношение такое определялось тем, что э, я доверял нашему лидеру Натаниелу. Он, соответственно, получал какую-то информацию, он делал, принимал решения. И исходя из опыта того, что его решение, как правило, разумны, мне казалось, что и в этом он был тоже прав. Потом была третья прививка. Это уже, было, уже без Натаньяу было не очень понятно, действительно, сколько это нужно. Теперь правительство заговорило о четвертой вакцине. И надо сказать, что не только у меня, но огромное количество людей возникает масса вопросов. Действительно, ребята, а вы точно уверены, что это нам нужно? И уже даже эксперты в Министерстве здравоохранения говорят... Ну, может быть, людям с повышенным риском, может быть, людям старше 60, это еще действительно нужно, но не всем тут. И опять же, правительство то говорит нам идти делать эту четвертую прививку, то уже говорит, ничего не делать, болейте, как бы все, кто переболеет, тот молодец. Поэтому э, в целом бардак, ничего не понятно, и доверия к этому правительству нет. И действительно, теперь любое их предложение, если даже оно будет разумным и продиктовано какими-то разумными э, экспертами и специалистами, но доверие не вызывает по определению, потому что все, что исходит от этого правительства, к сожалению, уже не вызывает никакого доверия. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, во-первых, с Новым годом у вас. Okay. Вот, э, э, насколько правые э, не партия, а политики, правые, правых правы, взглядах, пришли к пониманию того, что левые партии и примкнувшие к ним Беннет, Лапик, Либерман уже не являются израильтянами. как ни, это не, к сожалению, не сказать со всех сторон а служит интересам врагов э, Израиля, вот и неужто не вот это трудно осознать, потому что все, что вы говорите, вот э, почему вот почему они не понимают, почему это и есть причина того, что э, Израиль сейчас катится в сторону уничтожения самого себя, потому что либералы не хотят больше существования Израиля. Спасибо. В Израиле мы их называем пост или антисионисты. И действительно, мы говорили не раз уже, что это правительство впервые настолько ошеломительно пост и антисианистски настроено. То есть были в Израиле левые правительства, но еще никогда не было такого антисионистского правительства откровенного, где заправляют партии или антисионистские, как партии исламских братьев-мусульман Рам или Мэрец, или постсионистские, как партия Лапида, например. И примкнувшие к ним ренегаты, которые еще пытаются называть себя сионистами, но мы видим, что все их решения, в общем-то, идут, как вы заметили, точно на разрушение Израиля. Насколько это понимают люди по-разному. То есть по-прежнему опросы показывают, что у левого лагеря есть достаточное количество сторонников. Более того, если мы возьмем еврейский сектор, то там, конечно, у правых большинство. Но если бы выборы были сейчас, если верить тем опросам, которые проводятся, то э, у блока правых партий, то есть партии Ликут, э, партии ультраортодоксов и и партии религиозных сионистов, у них нет 60 мандатов, понимаете? У них нет. Есть 54, 55, 53, но им опять не хватает. То есть э, при том, что э, партия Гидуна-Сара не проходит электоральный, электоральный барьер, э, партия Беннета по-прежнему имеет несколько мандатов. И вместе с арабами они имеют большинство. Поэтому сказать, что все израильтяне вдруг очнулись и осознали? Нет, не осознали. В поселенческом движении те лидеры поселенческие, которые э, радостно приветствовали Беннета и говорили, он большой молодец, и мы хотим, так сказать, мы, мы, он все будет делать правильно. Там сейчас начинается некое брожение. И вот э, Даниэла Вайс, которая была одним из ярких сторонников Беннета, до сих пор вдруг заявила, что молода, пора этому правительству уже уходить. То есть до нее тоже дошло но теперь уже поздно, потому что так просто их оттуда от власти не оторвать. Но да, начинается процесс осознания того, что ренегаты сделали страшное, привели к власти радикальных левых, не просто левых, а радикальных левых, которые называют поселенцев, например, просто унтерменьшими, вот так вот буквально недолюдьми, буквально в нацистском, э, э, нацистском как бы в нацистской семантике, и, э, да, и э, происходит некое понимание, сколько времени еще займет. На... Как долго мы еще будем в этом кошмаре, мне так сказать. Давайте примем следующий Алло. звонок. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Вы меня слышите, да? Да, да, говорите. С Новым годом от всех. Я хочу вас, вас спросить у вас. Ну, я собираюсь ехать, и моя подруга собирается ехать в Израиль. И нам сказали, что... Ну, тест — это понятно. Я сделала все вакцины, все, что надо, и Вадерны, и делала последнюю. И сказали, что как сделать тест, пока не летишь. И когда ты прилетаешь в Израиль, мне сейчас сказали тебе делают сразу опять еще один тест, и поселяют его тебе в отель, и ты три дня должна сидеть, потому что результат 3... 72 часа. Это правда? Так я никуда не поеду. Вы знаете, мне, очень сложно, мне сложно ответить на ваш вопрос, вот почему. Эти правила меняются непрерывно. Если раньше была какая-то логика, может быть, логика извращенная, но она была, то теперь логики нет. То есть я могу вам сказать, что да, это похоже на правду, но надо проверять на сайте израильском, в... Министерство иностранных Нет. дел. Какие правила в последний час? Потому что, может быть, завтра они будут уже другими. Я слышал, что до сих пор Израиль был вообще закрыт, в том числе и для Америки. Сейчас, вроде бы, его открывают, но открывают, Сегодня видимо, не открыли. Да, Проверка. Угу. Какие проверки будут делать, трудно сказать. Я слышал, что получают информацию с этой проверки быстрее, чем за 72 часа. Но при том, что да. сейчас огромное количество заболеваний в Израиле все это может растянуться. Поэтому ответить вам на этот вопрос, к сожалению, я не могу. Смотрите да. э, на сайт, читайте какие-то сообщения людей. Ну, которые я вот и читаю, и там войер из Израиля сказал, что вот сейчас вы если прилетите, так на три дня будете сидеть в Иерусалиме. И мне как-то не сильно хочется. У меня там я, внуки и точка. Я вас понимаю, я не могу ответить вам компетентно, потому что ну, все, э, в Израиле царит по всех уровням. Извините за беспокойство. До свидания до свидания удачи вам александр в первом сегменте вы упомянули поездку в поселение можно чуть подробнее да вы знаете сергей вчера мы побывали в поселке хомыш точнее на руинах поселка хомыш И это это удивительное сочетание потрясающих видов открывающихся с вершины холмов чистейшего ну не морозного конечно но такого холодного воздуха звенящей тишины и чудовищные, оглушающие несправед... ощущение несправедливости, которое наваливается на тебя с каждым словом, по мере того, как человек, который нас встречал и рассказывал там, говорит о том, что происходит. Собственно, я не был в Хомеше последние 10 лет. Поселок Хомеш он был создан в конце 80 начале 80-х годов, еще Релем Шароном, поскольку это стратегическая высота в Сомали. Это действительно те, кто были, сразу понимают. То есть оттуда это холм, с которым открывается. Вся, вся окрестность, под до Тель-Авива хорошо очень видно. И он был построен там. А в 2005 году он был уничтожен во время вот, э, размежевания, во время изгнания евреев с северо-западного Неги, во сектора Газы и северной Самарии. Но сразу же буквально нашлись молодые самоотверженные еврейские молодые юноши, которые вернулись в это одно из самых ошеломительно красивых мест Самарии, создав на руинах как бы Ешиву. То есть что такое Ешива? Это они там сидели учили Тору присутствовали как бы. И тут надо понять, что, в общем, в Газу, например, вернуться было невозможно, там ХАМАС все захватил. А здесь фактически после того, как поселок был разрушен, армия туда арабов не пропускала. Почему? Потому что армия сказала политика политикой, а стратегическую высоту мы не можем им передать. Поэтому мы ее как бы присматриваем за ней. И поскольку армия присматривала, арабов там не было, то вот эти самые ребята создали там типа ешивы. Армия их, конечно, гоняла. Никакого здания у них там, конечно, не было. И если им что-то удавалось построить такие домики НФНИФа и наснафа, то армия их немедленно разрушала и гоняла их прочь. Но каждый раз они приходили снова и снова. Это была такая жестокая игра в кошки-бышки. И, и вот э, наш проводник, один из создателей, фактически это Ешивы, еще 12 лет назад Ариэль, сам он из семьи хевронских поселенцев, семья славная, такая горовец, достаточно известная в Израиле, в Хевроне, так вот, он говорит, не осталось ни одного дерева, ни одного куста на этом холме, под которым бы мы не учили Тору. А в самые дождливые холодные дни мы вообще прятались в пещере неподалеку. И вот он говорит, что вот в истории поселенческого движения израильского есть такое место, Себастьев, с которого начиналось поселенческое движение, и туда восемь раз приходили, восемь раз изгоняли армии. Это еще в 70-е годы были, пока Бегин не пришел, не началось строительство поселений. Так вот, в Хомише, говорит Арили, мы пережили, наверное, более 300 изгнаний. И вот год за годом продолжалась эта жестокая игра. Причем постепенно как бы, к ним присоединилось все больше и больше сил. И э, где-то вот на протяжении последних 8-9 лет все это армия смотрела сквозь пальцы. Что значит армия смотрела сквозь пальцы? Политическое руководство как бы смотрело на это сквозь пальцы. То есть не пытались их оттуда прям уж совсем жестко так выгнать, не позволяли ничего построить, но они там как-то копошились, и эти домики на СНАФа, палатки строили себе, и их постепенно становилось все больше и больше. Арабы стали им поджигать эти их имущества, они стали охранять. В общем, как-то в последние годы армия вообще почти оставила их в покое, и около года назад они уже стали строить более такие приличные домики, уже не домики на а домики не ниф То есть не уже не из веточек и палочек, а из каких-то камешков. И туда даже переселились такие же молодые семьи с детьми, кривопроходцев. То есть понятно, что это, конечно, жизнь в совершенно фантастических условиях. То есть амиши по сравнению с ними живут просто в 21 веке. Тут у тебя практически землянки, практически все ты делаешь на огне, но на... ну, есть электрогенератор, есть цистерны с водой. Но, в общем-то, это такой вот очень жесткий быт. И это, конечно, абсолютно самоотверженность людей вместе с молодыми семьями. Было там 3-4 семьи, буквально все. Но все ухудшения начались, конечно же, с приходом новой власти. Вот. Арабы их регулярно стали забрасывать камнями и бутылками на смесью. И они все время жаловались армии, но армия получила новые указания. Армия как бы не вмешивалась. И все это закончилось тем, что три недели назад на въезде в поселок Комыш был убит один из жителей, Иуда Дементман. И вот э, до этого момента как бы этот поселочек еврейский, который потихонечку оживал, он находился под радаром, то есть про него не говорили и политики его не трогали. А вслед за убийством новая власть, это же не Натанья, у которого обвиняют в том, что он был недостаточно правым. Это люди, которые откровенно ненавидят поселенцев. Они сразу за убийством присылали на Хоум армию бульдозеры и все разрушили. Вот мы вчера видели эти разгромленные цистерны, пластиковые цистерны для воды, разор разбитые, разбитые мебель, разбитые холодильники, которые там были у людей. Ну что-то, они там я не знаю, эти холодильники крошечные, которые они к генератору подключали. И вот э, в итоге в Хомише осталась еще пара больших палат, где несколько десятков молодых людей продолжают поддерживать работу Ишима. То есть им сказали вот 30 дней, после убийства, типа, пока идет не траура, мы, мы вас не тронем. Закончится 30 дней, мы вас всех оттуда повыгоняем. И патрули пограничной стражи регулярно проверяют эту территорию, неудалось ли там евреи восстановить свои утлы и домики. И э, как бы что Арель говорит? Он говорит, ну да, нас через 30, вот закончатся эти 30 дней, где-то через неделю-полторы, нас, конечно, отсюда выгонят, но мы же собираемся уходить. То есть мы пережили 300 изгнаний. Так они уйдут, мы снова вернемся. Все начнется по новой. Мы так э, живем уже 12 лет, и, конечно, не закончится. То есть, с нашей стороны, говорит, огверь, как бы ничего не закончится. Но все это происходит в контексте гораздо более как бы, ужасном. То есть, окей, эти игры, с одной стороны, поселенцев против политиков, молодых ребят. А с другой стороны, на этой же неделе в КНЕСЭТ был э, утвержден так называемый закон о подключении к национальной инфраструктуре десятков тысяч незаконных арабских домов, которые были нелегально построены на государственных землях. И он был принят коалицией по ускоренной процедуре. То есть братья-мусульмане потребовали, чтобы все бедуинские дома, десятки тысяч домов в Негеве, которые не построили незаконно, чтобы их подключили к национальной инфраструктуре. И этот закон прошел. Причем оппозиция сказала, хорошо, ладно, вы их подключаете, давайте тогда подключим хотя бы, так сказать, несколько сотен еврейских домиков, Баудеи и Самарии. Ну, более-менее, тот же, же самый статус. Тоже построили себе свои домики незаконно, нелегально, то есть не, не получив разрешения от государства. Но вы десятки тысяч арабов подключаете. Вы что, сот, сотню еврейских домов не можете подключить? Нет. Эту часть наша коалиция провалила, а приняла только для арабов. То есть для арабов — да, для евреев — нет. И более того, э, замминистра нынешнего правительства Иргалан такой, он э, назвал поселенцев, вообще конкретно поселенцев Хомыша, он сказал это на иврите, конечно, да, то есть не долють, но перевод прямой ⁇ это меньше. То есть он прямо буквально использовал э, в лучших традициях нацистской пропаганды семантику нацистов, Гебельса. Он поселенцев назвал унтерменьше. И это все проходит э, как бы на ура, при том, что вот как бы у нас как будто бы Беннет — глава правительства, как будто бы... Э, у нас какие-то правы в этом правительстве, как будто бы все хорошо. Сергей, я понимаю, что у нас уже времени никакого не осталось, но вот у меня есть на самом деле данные счета вот этой самой, этой команды в Хомиши, потому что они говорят, да, нам нужны деньги, потому что вот у нас там мы что-нибудь построим, привезем генератор, армия у нас его отбирает и ломает. Потом она уедет, мы покупаем новый генератор, привозим новые цистерны. То есть им все время нужны какие-то деньги для этого. Поэтому, может быть, если я могу воспользоваться вот этой ситуацией и продиктовать номер счета конечно, этой конечно. команды, э, значит, э, я не знаю, может быть, я потом вам пошлю это еще в письменном виде, если кто-то к вам обратится, возможно. Хорошо. Но, но, значит, это называется, это NGO, то есть э, э, товарищество, да, как это называется по-русски по по по правильно, НКО. Некоммерческая организация, Бней Хорин, это израильский банк Хапуалим, отделение 695 и номер счета 495-771. Я повторю, Бней Хорин, банк Апуалим, отделение 695, номер счета 495 -771. Вот. Ну, да, может, если вы не мы... пришли, я где-то постараюсь, там я на пришел, сайте я или где-то Мы mm -hmm. на следующей неделе туда снова поедем, как-то постараемся даже просто выразить солидарность ребятам, потому что, конечно, они понимают, что большинство еврейского населения не считает их недолюдьми, людьми, да, и что как бы этот подвиг ежедневный, который они совершают, они это делают во имя народа Израиля. Но всегда важно и всегда полезно им об этом еще рассказать, привести им к субботе какие-то гостинцы, может быть, какие-то теплые вещи, деньги немножко. Ну, и буду держать вас в курсе того, что происходит там. Да, спасибо, Александр. Перешлите мне информацию, я попробую э, что-то сделать как-то. Э, spread the words. И до встречи в следующий раз. В следующий раз. Да.